У нас сейчас, что будет с украинской экономикой, непонятно и неинтересно. Что будет с российско-украинскими отношениями, непонятно и даже не очень интересно, потому что всю ту гадость, которую мы могли получить, мы получили. Давайте мы посмотрим, что представляет собой в рамках разных странных заявлений, госпожи Савченко в парламенте Украины, очень странных, совершенно непонятного курса, который у них будет. А что такое а, на сегодняшний день оборонно-промышленный комплекс Украины в условиях конфликта на юго-востоке страны? Причем не по российским оценкам. Все, кто говорит, это вы ватники, Колорадо и путиноиды, в рамках агитации и пропаганды нас тут запутываете? Ну, я же сталкиваюсь постоянно со словами, вы представляете, фашистское государство, оккупировавшее Украину, такое впечатление, что Киев я уже оккупировал, и поэтому Гауляриев Киево-Сатановский. А это оценки китайских специалистов. Китайца можно оценить со своей китайской точки зрения? Как думаете? Они более объективны, были... наверное, со стороны. С Да? Со стороны Они смотрят. китайцы, им по барабану. Китай оккупирует Украину, нет? Ну, вроде нет. Никто еще об этом не говорит. Ну, это как слон и моська, я не знаю. Но, да? нет, просто, ну, да, мягко говоря. А давайте поговорим с точки зрения китайских экспертов. Вот наши специалисты следят за этим. И это правильно и достойно, но поговорим не сейчас, а когда читает нам новости, зашедшие сюда Наташа христов зашедшие над нами солнышко эфира «Вестей ФМ». Человек светлой души, сияние от слов, которые уже в нашей студии. Новости у нее будут хорошие, а не всякая гадость, которую я расскажу после них по поводу состояния оборонно-промышленного комплекса, извини за выражение, Украины. Да, и Наталья начинает сразу вычеркивать уже, а так вот эту новость, она же нехорошая, вот эту сразу уберем, вот эту уберем, оставляем одни цветочки до бантики, да? 5533 200 Итак, Евгений вот прошли хорошие новости. Я на самом деле почему такой добрый сегодня комплименты дам, говорю опять же. А собачку вот завела дочка, мелкая цверк шпиц. Радует вас. Вот очень радует, то есть волк. Я бы даже сказал по сериалу, а за, кстати, по книге Игра в престолах Люто волк. Но Ого. очень мелкий. Меньше кило. Пушистый такой, трехмесячный. Но он вырастет. Щен. Ну, вырастет сантиметров 20, не меньше в холке. Девочка очень хорошая такая. Джерри Ли. Помните суперубийцу собаку из полицейской собаки? Угу. Там вот с Белушей играла. он тоже был маленький. Я не уверен. Когда вот. он появился на экране, он там перец чили острый э, с большим удовольствием съедал. Ну, ладно. Кстати, перед УПК Украины, э, после конфликта по Новороссии, вы в курсе, да, что э, Петру Порошенко, президент Украины, отдал Крым крымским татарам, наконец-то? Э, давайте мы с вами вот... Э... Я тоже могу сейчас Луну отдать вам, например. Не надо мне. Давайте отдадим Калифорнию Калифорния, индейцам. Да. Ну, давайте. А что же делать? Ну, например, Они или Нью-Мексико Пуэбло, или, New... New или Каманчим Техас. Я за Каманчим. Вообще это здорово. Продакот. Я даже не говорю. Хио Дакота «Сыновья большой медведица» или Зелота Вельскоп Генрих. Замечательная книга. И опять-таки «Сыновья большой медведица» там еще фильм был с Гойко Митичем. Давайте подарим Гойко Митичу Массачусетс. Самые, что ни на есть, места маякан. В конце концов, он его и прославил. Давайте это решим. Я даже обязуюсь обзвонить наших депутатов в Госдумы, и они, повеселясь, поставят на каникулах соответствующие подписи. Это примерно то же самое. А он надеется, Порошенко, таким образом, что там воевать, что ли, они будут за этот Крым? Я не думаю, что он надеется на нормализацию отношений в Крыму и ситуации в Крыму. Это нормальная провокация, которая под Рефата Чубарова, под Мустафу Джемилева, радикально про-турецких, кстати говоря, и антиармянских, кстати говоря, депутатов, а уж Мустафа Жемелев сколько потой пролил, чтобы не признавала Украина геноцид армян, где крымские татары, где геноцид армян, кстати говоря, а он же депутат Рады, вот очень хочет человек всех стравить. При этом ему не удастся ничего сделать с тем, что все годы существования Крыма в составе Украины крымские татары не получили от украинской власти, от Киева ничего. А первое, что сделал нелюбимые украинским руководством, многими за пределами этой страны, президент России Путин, это он признал их народом, пострадавшим от советской власти, реабилитация и все остальное. Ни одних признал, там всех при Сталине прижучили, но крымским татарам досталось... Скажем так, едва ли не больше всех остальных. И в этом плане я убираю вопрос о том, кто воевал за Гитлера. А многие воевали за советскую власть. Я знал таких в Красной армии. Чего их было выселять в Центральную Азию? Вот как-то так. Ладно, чего там в Новороссии в конфликте? Победила украинская военная машина. Большая Украина, богатая. В Новороссии это всего лишь часть Донецкой и Луганской областей, заметим. Часть, часть. да. Ну, ну, хорошо, китайская точка зрения. Значит так. В 2014 году в условиях конфликта на Юго-Востоке украинские предприятия не смогли отремонтировать около тысячи единиц бронетанковой автомобильной техники, включая 200 танков и до 300 бронемашин по причине отсутствия запчастей. В целом... Соответствующие части украинской армии укомплектованы устаревшей советской техникой. Незначительное количество боеприпасов для ракетных систем и несколько ракет для ОТР.У осталось в ракетно-артиллерийских подразделениях. Не несколько сотен, не несколько десятков, несколько ракет. Наибольшее внимание китайские специалисты претензии можно предъявлять концерну нуринку Уделяют анализу возможностей и недостатков украинской бронетехники. Танкам Т-84У, Т-72, Т-64 Булат, БТР-3, БТР-4. Напоминаю, на момент распада Советского Союза армия Украины была одной из ведущих в мире, в том числе по составу бронетехники. И она раскатывала российскую как бог черепаху в случае прямого конфликта. Три военных округа, второго эшелона, три воздушные армии. Но! После этого Киев поставил за границу 1238 танков. Пакистану 320 танков Т-80, Емину 66 боевых машин. Соответственно, осталось небольшое количество боеготовых Т-80, а танков, действующих Т-84У, менее 10. Поздравляем, поздравляем у крамши, ребят. Хм. Понятно, 1238 продали одних танков, ну что себе оставили. Ну что там не работало тогда, с тех пор починили. А на что надеялись, интересно? Ну, что о тебе забыли, это называется. Ты укради, а тебе забуду. Теперь, что говорят китайцы, выяснилось... Что э, реально изготовить можно за счет бюджета не больше 30 машин Т-84У. На остальное денег нет в бюджете. Т-72 украинского производства. В Судан 110 единиц. В Грузию 200 танков. 18 из них уничтожили. 56 захвачены в качестве трофеями Южной Осетии и Абхазии итак к слову, причем а большинство танков Т-72 до начала боевых действий на Донбассе были дислоцированы в учебных подразделениях. С началом боев в Новороссии часть была уничтожена, часть захвачена. Ладно, танк Т-64 «Булат» до 1985 года производили на территории Украины. Основной боевой танк а, вооруженных сил Украины. Качество двигателя низкое. Качество трансмиссии низкое. Необходимо длительное обучение механиков-водителей и военнослужащих подразделений, Квалифицированных кадров нет. Поломок много. Уровень боеготовности низкий. Конструкторы Украины предприняли попытку довести защиту танка до уровня Т-80. Модернизировав прицелы и аппаратуру связи. Но... Большинство Т-64, оставшихся на Украине, кто хочет, может назвать это в Украине, но в, обычно в другой части Аргентины, в желудке, там, да, в печенках, Словно в ситуации, Украине, да. пытаются использовать как доноры запчастей для действующих машин. Была поставка Т-64 «Булат» для Демократической Республики Конго. Негры, товарищи негры оплатили 50 машин, а получили 40. Даже их смогли кинуть. Хм, а почему нет? Ладно, БТР-3 или БТР-94 по советской классификации. После распада Союза оружейники Украины предприняли попытку модернизировать оставшиеся у них БТР-80 по программе БТР-94. Значит, установили необитаемый боевой модуль, вооружен автоматической пушкой, калибра 23 мм. И все. В Иорданию Киев поставил 50 единиц БТР-94. В 2003 году из-за низкого уровня этой бронетехники официальный ОМАН подарил эти БТР официальному Багдаду. «На тебе, иракские братья, что нам не гоже». На базе БТР-94 разработан БТР-3, 32 машины поставили в Таиланд. Контракт не выполнен полностью. Вторая половина бронемашин для Таиланда была передана Нацгвардии Украины в варианте самоходных минометов калибров 82 и 120 мм. То есть, как-то калиб... понимаете, когда контракт прерывает из-за низкого уровня техники, или его не выполняют, или кидают покупателя. Это плохо сказывается на репутацию. БТР-4. Ну, я танкист, вот говорю про бронетехнику. Извините. Если кто-нибудь думает, что Но зато у них прям в авиации ура-ура. Нет? Ой, морской флот прям крутяк, как говорит Андрей Бедняков, сильнейший на планете. К сожалению, для официального Киева нет. Поэтому он может отдавать Крым кому угодно. Продолжим. Пока есть у нас полторы минуты. Значит, БТР-4 создан в качестве очередной реплики БТР-80, соответствующий стандартам НАТО в области колесной бронетехники. Пригодно только для контрпартизанских операций и патрулирования. В составе мехколон. Воевать не может. В Ирак поставили 100 машин, оплатили американцы. Стоимость миллион долларов за машину. 100 машин на миллион долларов – это 100 миллионов долларов. Правильно? Правильно. Большую часть вернули по причине трещины в бронекорпусе. А, их отремонтировали, переданы или нацгвардии. Уровень бронезащиты такой высокий, что машину выводит из строя даже легкое стрелковое вооружение. Сменных запчастей нет. Ну, нет. А как мы узнали у Михаила Михайловича Ходаренко, танк долго работать не может без сменных запчастей. Ну, да. На Юго-Востоке в ходе боев безвозвратно потеряно 673 единицы автомобильной техники. 21 автоматическая пушка, 36 гаубиц. Это так. По китайским данным мы ничего не добавляем. Черный рынок. Китайцы собирают данные в Румынии, Греции, других странах Восточной Европы. Зафиксированы коррупционные схемы перепродажи украинских танков Т-72, которые оформили сделки в нескольких странах и поставили обратно на Украину. Это так, по мелочи. Ну и все остальное, что я мог бы сказать по этому по поводу, ну, уже после того, как мы чего-нибудь доброе такое же скажем по поводу погоды. Попробуем, да. Итак, что у нас там с миротворцами, европейцами и неевропейцами на Украине? У нас же, кажется, с Россией требует непрерывно соблюдение мирных договоренностей. Ну-ну, Румыния и Испания по запросу НАТО. Как выясняется, поставили на Украину пусковые установки? РСЗО и боеприпасы. Колесная устаревшая бронетехника из Великобритании и США пошли на Украину. Китайцы полагают, что это не повлияет на боеготовность подразделений вооруженных сил Украины и Нацгвардии. Общий вывод. В бронетанковых подразделениях вооруженных сил Украины находятся исключительно Устаревшая бронетехника с крайне низким качеством брони. Личный состав не способен обеспечить надлежащий ремонт и обслуживание. Подразделения лишены возможности оперативного ремонта в полевых условиях. Высок процент выход бронетехники из строя. Не существует прорывных конструкторских решений. Кроме того, зафиксированные намертво осиным уколом в репутации военных подразделений и предприятий Украины систематические нарушения экспортных контрактов со стороны обороны промышленного комплекса этой страны. Вывод. Аналитики оружейного концерна «Нуринко», китайского, от России независящего и одного из самых серьезных в мире, полагают, что в случае начала новой фазы конфликта в Новороссии силы э, самообороны Донбасса, Луганска способны прорвать позиции вооруженных сил Украины в Херсонской области и обеспечить себе сухопутный контакт с Крымом. Точка. Вот эта точка зрения Китая, волнящая сверхдержавы страны, которая очень серьезно следит за всем, что происходит в мире, отнюдь не сентиментально в отличие от я уж не знаю белоруссии даже нет намека на то что она ради того или сего там способна комплиментами для россии это бумаги которые предназначены для китайского военно-политического руководства. Не для нас, им вообще все равно, что у нас это переводят. И я в состоянии вот об этом говорить. Им это неинтересно. Ну хотите переводить, хотите не переводите. Кто знает китайский язык, тот прочтет. Понятно. И на китайском все публиковалось. Выводы. Удал Петру Порошенко Крым, крымским татарам поздравляем. Виноват ли крымско-татарский народ, что Украинское руководство и те, кто поставил на Украину, как на место, ради которого они готовы и собственный народ продать, и подставить его под что угодно, готовы вот, использовать их в своих спекуляциях. Нет, не виноваты. А виноваты ли грузины были в том, что Сакашвили открыл ураганный огонь по нашим миротворцам в Южной Осетии? Нет, не виноваты а виноваты ли были что гамсахурде и все остальные кто там был гражданскую войну завели и разгромили и джабы и оселиане и всякие другие люди причем из великолепных культурнейших семей же фамилии гамсахурди и оселиане это, это знаменитые их отцы это великие писатели драматурги причем действительно великие не грузинского масштаба а общесоветского может мирового не знаю но точно «Ну нет, не виноваты тоже».